Всем привет, с вами Алексей Федорцов и сегодня поговорим о а, распорядке дня фрилансера а, для того, чтобы а, можно было нормально интегрировать свою деятельность в свою жизнь или свою жизнь в свою деятельность. Это у кого как. А я рассмотрю на своем примере, потому что он довольно яркий, показательный и скорее всего на 90 с лишним процентов совпадает с ситуации некоторых фрилансеров, которые могут посмотреть это видео. Я думаю, это будет полезно и может сэкономить большое количество ваших ресурсов, времени, денег, особенно нервов и взаимоотношений с близкими. Если вы внимательно послушаете, о чем я буду говорить, и я приведу парочку примеров, и у вас будет полное понимание, каким образом вам можно лучше начать Жить на фрилансе, скажем так. Да. То есть рассматриваем тот период времени, когда я работал всегда самостоятельно. Это сейчас у меня штат сотрудников удаленных. Я распределяю задачи. У меня большое количество свободного времени, которое я либо уделяю семье, либо инвестирую это в деятельность, да, в развитие. И эти все нюансы я рассказываю в своем наставничестве для специалистов и ну, то есть точные моменты, которые влияют на вашу результативность. Но сейчас рассмотрим именно тот период жизни, когда я, когда у меня был небольшой средний человек, когда я был начинающим фрилансером, так сказать. До этого я работал очень, сменил несколько специализированных, да, скажем так, руководящих должностей, которые тоже значительно повлияли на мою эффективность как фрилансер. Да. То есть я был и руководителем прода... руководителем отдела продаж несколько раз, и коммерческим директором. То есть э, очень много работал в продажах, и в конечном итоге это привело меня к маркетингу, с да, чем я сейчас и в принципе занимаюсь. А, ну, давайте рассмотрим именно а, процесс а, рабочей деятельности, который у меня был на тот момент, а, чтобы вы могли это наложить на свою деятельность и понять, с помощью какого инструмента, ну понятно, что там была совокупность факторов, но с помощью какого инструмента сейчас вы можете взять и изменить эту ситуацию, как, каким образом это сделал я в прошлом. То есть какая ситуация у меня была, когда я начал заниматься, начал жестко фрилансить, скажем так, да, а у меня были периоды, когда я чередовал э, фрилансерскую деятельность с наемной работой. С, потом с предпринимательством и даже были времена, когда я одновременно и фрилансер фрилансил, одновременно был предпринимателем, то есть развивал там свою сеть сервисных центров и, несмотря на это, еще и заказы принимал на фрилансе, вот, каким образом выглядела моя деятельность, рабочий день, да, который был ориентирован именно на фрилансе, да, то есть, мой рабочий день выглядел следующим образом: я рано встаю, там часов шесть максимум в полседьмого. А, так как я жил в пригороде города, то есть я в Краснодаре нахожусь физически, да, и я жил в пригороде. И для того, чтобы добраться мне в город и начать рабочую деятельность, мне нужно было выезжать. Я ехал на маршрутке, то есть никакой такси, никакой о, ни о какой машине тогда речь вообще не шла доходы явно не позволял для этого сделать, да, у меня тогда было 2-3 клиента, и это было только начало развития и периодически приходили клиенты по рекомендациям это, наверное, был единственный канал трафика, который я использовал, все остальное вообще было мертво, то есть ничего я не делал то есть дальше то есть я поднимался, завтракал брал ноутбук все необходимое там, и выезжал на дорогу у меня ежедневно уходило от полутора до трех часов, почему так долго, да, то есть полтора часа это минимум туда-сюда, а три часа это когда, иногда и было четыре часа, когда были какие-то ремонтные работы там по, на трассе, да, и я просто тупо потерял это время, хотя он мог... Тогда еще процесс организовать по-другому. Но к этому вернемся потом. Давайте сейчас обсудим дальше. То есть я приезжал, я работал временами в офисе, временами я просто заседал в кафе, типа, до, до какой-нибудь перед пиццерией, брал там что-нибудь поесть, кофейку. И целыми днями это повторялось. То есть каворкинги были, да. То есть я менял несколько расположений, которые мне казались на моем оказались мне более эффективными, да. То есть где там был Wi-Fi, я приходил, начинал работать. Было время, когда я снимал себе чисто офис, но так как там я брал его с э, планами привлечь туда сотрудников, обучить их, и чтобы они работали параллельно, но эти планы не сбылись, я понял, что офис мне не нужен, он мне фи финансово отягощает, да, те же самые там 10 тысяч рублей в месяц для меня... Мне совсем не хотелось платить за то, что я просто сижу в каком-то помещении один с ноутбуков. И э, я поменял это частично на каворкинге, который тогда только начинает развиваться. И частично большей части я заседал в кафешках, э, занимался своей рабочей деятельностью по проектам и так далее. И прокачивал себя как специалист, что вот это вот происходило именно там, именно в этой деятельности. То есть. Э, и я практически до вечера, до 6-8, а иногда 9 часов вечера, я заседал в этих кафешках, а потом уже меня ждал путь домой. Вот. В итоге моя рабочая деятельность выглядела следующим образом, да, что я на тот момент у меня уже была семья, были дети, да, то есть я уходил из дома, дети мои еще спали, а я приходил домой, мои дети уже спали. Да? И так прошло где-то полтора года, э, и я с болью понимал, что мои дети растут, а я этого даже не вижу. То есть я, э, какие минусы такого рабочего дня у меня были? Причем я финансово сильно не поднимался. Давайте рассмотрим... Минусы, да, и плюсы этого процесса. потому что плюсы, естественно, тоже есть. Плюсы, это я очень сильно прокачал свои технические скиллы. Я очень много стал а, в чем разбираться от а, директа до CRM а, а, систем внедрения, колл трекинга телефонии, всех вот этих вещей. То есть я все попробовал, все попробовал внедрить на тех проектах, которые у меня были, а, что не смог внедрить, то изучал, да. То есть мне тогда казалось, что я должен э, очень много времени инвестировать в обучение себя как специалиста для того, чтобы меня оценили на рынке э, труда, скажем так, вот, на рынке фриланса. Да? А, это те плюсы, да, я очень сильно прокачался как технический специалист, да, Там сквозная аналитика, все дела. То есть э, изучил, попробовал, все, э, скажем так, инвестировал свое время сюда. Это, наверное, был единственный плюс, который на тот момент был. И даже сейчас я могу точно сказать, что для того, чтобы быть эффективным с точки зрения финансов и эффективным с точки зрения как фрилансер, да, можно выбрать одну моноуслугу, одну монодеятельность, которая распространена на рынке, на которой есть большой объем спроса, и вы будете там востребованным специалистом в любом случае. То есть не нужно технически прокачивать себя бесконечно. Это в нек... Ну, то есть не в некоторых случаях, да, а это, а, ну, то есть прямая противоположность эффективности. Если вы все время обучаетесь, то, да, вы будете классным специалистом, но будете мало зарабатывать. Вот, а, в своем наставничестве я как раз учу таким вещам, чтобы отбрасывать все лишнее, концентрироваться только на самых эффективных вещах, для того, чтобы именно в финансах перерастать и с точки зрения эффективности расти. Да, расти с точки зрения команды и в последующих процессах. Так вот, у меня тогда всего этого не было, и не было понимания, каким образом двигаться фрилансер, никто мне не говорил, видосов никто и не записывал, да, где-то просказывал информацию, но это была абсолютно неприменимая тогда ко мне тема. Вообще. То есть не было человека, которого э, я бы послушал и начал это делать. Вот э, какие еще минусы? Да? Э, так как я э, целенаправленно не рост, в, не рост в проектах, то есть я ждал, пока они ко мне придут, я что-то где-то, с кем-то общался, на каких-то участвовал в вебинарах, тренингах, и максимум, что, откуда клиенты приходили, это от моей активности как специалиста, когда я декларировал свое мнение, рассказывал ситуацию, приводил примеры, и люди обращали на меня э, внимание как на специалиста. Это был и второй канал Трафика, кроме Старафанки, который в принципе, начинал работать на тот момент. Вот И минус был в том, что финансово я был на том уровне, что у меня было несколько клиентов, соответственно, у меня были обязательства, у меня была семья, у меня семья которая нуждается в финансировании. Да? И я выходил не только в ноль, я был в минус. Потому что были кредитные обязательства, которые ну, возникали периодически. Это связано с семьей, это связано с обычными какими-то бытовыми делами, которые необходимо было закрывать каким-то образом. И я был очень тем моментом, что я, в принципе, не могу зарабатывать, а сейчас я вижу, что я тогда целенаправленно на палки себе в колеса оставлял. А, то есть я развивался как специалист, но не развивался как предприниматель, не развивался как бизнесмен, не развивался именно как. Ну, типа личный бренд, да? Это вообще не было об этом разговором. Вот. А, какие еще минусы? Я тратил очень много времени на вещи, которые не влияют напрямую на эффективность. То есть я тратил много времени на дорогу. Я тратил финансы на то, чтобы ну, где-то буквально покушать, на проезд и так далее. То есть все это... Соответственно, тоже финансово тянуло при том доходе, который у меня был. И целенаправленно я не, раз, не развивался при росте клиентов. Я тогда, в принципе, просто еще не, до конца не понимал, каким образом это все работает. Это сейчас я могу рассказать, да, вот у ребят у в наставничестве есть прямо блоки, по которому надо раз-два-три сделать просто для того, чтобы заработал. там что хочешь, чтобы тебя соцсети работали, личная страница работала, делай раз-два-три. Хочешь холодных клиентов – раз-два-три. Хочешь теплых клиентов – раз-два-три. вот Тогда такого инструментария не было, несмотря на то, что интернет YouTube был открыт. Я изучал время, посматривал время от времени информацию, но это как бы не было. Вот. Это тоже был большой минус. В итоге каком? Я тратил очень много времени. Я очень много времени тратил э, как фрилансер, э, давайте финансы сейчас не будем трогать, да. Э, то есть я был неэффективен с точки зрения приложения усилий в момент времени. Вот. Но то, что это помогло мне прокачаться как специалисту, это да, но э, прокачка себя как специалиста во многих сферах не ведет к увеличению вашего дохода, это просто запомните, может как-нибудь отдельно просто об этом запишу видос. А, то есть вот такие были исходные данные. Да? Я был неэффективен с точки зрения как специалист. Потом я начал потихоньку вкладывать свое образование, посещать тренинги, самый дорогой тогда тренинг это был за 38 тысяч за 38, да, рублей, в котором, на котором мне при, при, пришлось поехать в Москву на два месяца. Да? И э, ну, то есть это отдельная ситуация, можно ее потом рассмотреть, но смысл в том, что я начал вкладывать свое образование, и информация ко мне из стала поступать. То есть я э, как э, специалист был довольно прокачан, но у меня укоренилось мнение, что я как бы умный, э, вот, но почему-то э, финансы не поступали. Да? То есть, э, как правило, тоже ошибка типичная фрилансеров, то, что мы сами загоняем себя в такую ситуацию, что мы считаем, что мы все знаем, это нам все понятно, и мы блокируем поступление в мозг новой информации для того, чтобы стать лучше каким-то образом. Так вот, я просто тема видео какая, да, что мы каким образом интегрировать в свою жизнь фриланс, либо наоборот, да, то есть каким образом сделать так, чтобы фриланс был в радость, а не в тягость, потому что ситуация у меня была следующая, да, я никак, я практически не видел своих детей, я ä, плохо взаимодействовал со своей семьей, со своими родственниками. А супруга моя вообще была без внимания, то есть она меня тоже не видела. Вот Как личность я не развивался, не как специалист, да, а именно как личность. Там, в духовной сфере тоже вообще ну, бы, не до этого было вообще. В физическом плане у меня просто тупо не хватало времени на то, чтобы физически быть хорошо себя чувствовать, да? и энергия из-за этого, в принципе, была очень низкая, да, то есть моя производительность была низкой. И мой рабочий день он практически состоял из того, что я сижу на одном месте и втыкаю в комп для того, чтобы либо что-то изучить очередное, либо для того, чтобы что-то настроить, перенастроить, хотя там и так что было хорошо с точки зрения эффективности, вот. Вот такая ситуация была, то есть полный разгром на всех фронтах жизненных, да, и постановление в угла своей деятельности как специалиста. Я как бы жертвовал тем, жертвовал всем остальным, кроме для того, чтобы здесь развиваться. Но по факту я, развития здесь и не было моего никакого, ну, с точки зрения финансов, потому что это в первую очередь, Фриланс интересно, никто не идет на фриланс для того, чтобы обогатиться знаниями, а деньги это вторично, да? вы идете для того, чтобы зарабатывать деньги и делать это в кайф желательно. Так вот, я посетил один тренинг, за который я заплатил там 35 тысяч для меня это была большая сумма, чтобы вы понимали, на тот момент у меня в принципе в месяц в среднем выходило 35 тысяч. Да? Но я каким-то образом там что-то накопил и решил пойти на этот тренинг. И не скажу, что я много прям узнал нового на этом тренинге. И вот эта проблема наша, специалистов, наша проблема в том, что мы воспринимаем информацию как данное, то есть мы ее типа уже знаем, типа уже про прочли, прочитали и так далее. Я ранее с этой информацией сталкивался в бесплатных источниках, но когда я пришел на тренинг, на который заплатил, э, я старался информацию сводить полностью, старался все упражнения, которые были даны, я старался их проработать полностью, я с максимальной отдачей работал. Я понял, что если бы я мне информацию эту рассказали со стороны кто-то, я бы нифига не стал делать. Вот. И какое самое простое упражнение повли, повлияло на то, чтобы я кардинально пересмотрел подход к своей деятельности как фрилансер? А это было колесо баланса. Да? Кто знаком, кто не знаком, колесо баланса – это такая вещь, типа ди круговой диаграммы, в которой у тебя задача распределить свои сферы жизни, такие как то есть бизнес – а, семья, а, личное развитие, а, там, финансы, а, что еще, там, энергия, а, физическое развитие и так далее. Вот распределить их и в то распределить их в соотношении, сколько ты времени и энергии тратишь на это все. И у меня, как у большинства фрилансеров, я уверен, которые работают в одного и вот проходили этот путь, да вот эта диаграмма у меня выглядела так, что здесь у меня просто 90% занимает э, рабочая деятельность. И я понял, что что-то не так. Я понял, что я больше не хочу... Э, не хочу э, Наблюдать, как просто растут мои дети, никак не участвуя в их воспитании, образовании, в их просто жизненном росте. Я хотел им что-то донести, но у меня просто не было возможности с точки зрения постановки вопросов в голове. Возможность-то была, я просто никаким никак, образом не давал. Я типа жертвовал всем для того, чтобы продвинуться на поприще заработка денег в том направлении, которое я выбрал. Но по факту работал совсем наоборот. Когда я понял, что это тот инструмент, которого мне не хватало для того, чтобы как-то, ну не то, чтобы восстановить баланс, жизненную энергию, для того, чтобы наполнить свои чакры пронической энергией, да, не для этого, а именно я увидел свои недостатки с точки зрения того, что те периоды жизни, когда у меня, когда я уделял время семье, у меня было хорошо на бизнес-плане. У меня как-то все само собой в этот момент получалось. Когда я отследил эти моменты, когда был физически и энергетически наполнен, да, то есть был период времени, когда я а, был активным спортсменом, участвовал в соревнованиях, занимал передовые места, да? меня там продвигали и так далее. То есть я а, кандидат мастера спорта по дзюдо, Участвовал в соревнованиях по самбо, дзюдо, джиу-джитсу, в некоторых еще моментах. То есть для меня это был кайф, да? есть, это не было работы. И я отследил, что по статистике те периоды жизни, когда я а, был максимально вовлечен в какие-то из значимых, такие как семья, дети, а, духовное развитие, физическое развитие, этих значимых сферы жизни, когда я был увлечен, у меня и с финансами было все хорошо. Я начал, я понял, что есть зависимость. И я начал менять этот инструмент в свою жизнь. Что я сделал? Ну, давайте рассмотрим на примере именно работы с детьми и на примере семейного, на примере вообще взаимодействия с семьей, с родственниками и так далее. То есть, если раньше у меня то есть я начал целенаправленно работать с этими областями для того, чтобы в этом колесе баланса все уравнялось. Я понял, что если у меня они будут примерно равными, как нужно было сделать в этом упражнении, да, то у меня в конечном итоге моя результативность возрастет. Так и получилось. То есть я начал внедрять, что я начал внедрять? У меня в расписании появились, начнем с того, что у меня вообще появилось расписание. Я потом покажу на да? Google Календаре, каким образом сейчас выглядит. То есть у меня в расписании появилось ежедневные задачи, для меня задачи, я это преобразовал в процесс обязательных действий, которые мне нужно выполнять, чтобы... потому что я хотел повлиять на этот результат. Вот, то есть у меня то есть, каким образом... Ну, давайте откроем. Я сейчас демонстрацию открою, секунду. Сейчас открою Google календарь для того, чтобы показать на примере. Так, сейчас. И у меня тут демонстрация, демонстрация. Вот, смотрите, каким образом у меня организована постановка рабочего, ну, вообще, Google календарь. Да? Вот у меня там есть сон, там с утра подготовка задач, завтрак. Я включил завтрак обязательно, потому что у меня были моменты, которые влияет на результативность, то есть там регулярность еды, допустим, да, я понял, что от этого есть зависимость, и я просто поставил это в график, теперь у меня завтрак по расписанию, вот там разминка, то есть здесь у меня это а, а, общее упражнение, которое я делаю для поддержания тонуса мышц и важных отделов а, своего полноночника которые, опять же, влияли на мою результативность. Ну, вот у меня здесь витамины есть, у меня здесь есть запись видео, кстати говоря, вот сейчас записываю видео, записываю видео, я немножко отклонился, да, здесь по графику, ну ничего страшного. Вот, там задачи по проектам, отчет, просмотр статистики, это рабочие все задачи, к которым мы здесь относимся. Вот смотрите, здесь у меня турник, нагрузка, здесь у меня тренировка с детьми регулярная, видите, она здесь поставлена регулярно. У меня обед по расписанию, у меня прогулка с детьми по расписанию. То есть это то, что я внедрил в свою жизнь. У меня есть дневной сон, он не обязательно, он здесь присутствует. Если я чем-то занимаюсь вечером энергозатратным, я обязательно включаю дневной сон. Иначе потом я как тряпка на каком-то этом мероприятии. Если у меня, вот допустим, если у меня есть... Занятия по наставничеству в этот день. Я знаю, что я буду уделять ребятам 2-2,5 часа. То у меня есть обязательно дневной сорт. Задачи по проекту моими руками. То есть в, в этот период, 14 до 15 3-1,5 часа я уделяю. А если если а, это мое мечтательство нужно по проекту. А, остальные задачи я стараюсь усорсить помощник. А, далее там, запись публикации инструкции, это вот запись публикации инструкции у меня сейчас на переднем плане, потому что я систематизирую свой бизнес-процесс для того, чтобы можно было их комфортнее управлять, да. ужин, и бег у меня, он сейчас стоит ежедневно, я по факту сейчас через день занимаюсь бегом, у меня получится бега практически через каждый день, да. если раньше это было Каждый день, то сейчас это через день. Я уже поменял чуть зависимость. Да, затем у меня постановка задач помощников, задач тебе, и потом сон. Вот таким образом, таким образом, у меня на данный момент построено взаимодействие с самим собой для того, чтобы сделать, повлиять на свою эффективность. И все началось с этого кольца баланса. Так вот, в принципе, да, если вы смотрите, если вы понимаете, что у вас, э, то есть если вы хотите, чтобы у вас жизнь налаживалась во всех сферах, а не только в фрилансе, у вас не будет налаживаться на фрилансе, если вы будете жертвовать основными сферами жизни остальными. Да? То есть если у вас там еще, допустим, нет семейных э, отношений, э, то вам необходимо уделять время родителям. Если у вас... Э, нет чего-то еще, да, то вы должны физически, эмоционально, либо как-то ментально взаимодействовать сами с собой, именно расти в этом направлении. И это будет отражаться на вашей эффективности на, с точки зрения получения дохода от фриланса. Вот. В принципе, на этом можно видосы и заканчивать. Да. Я надеюсь, что мой пример вам помог. И если вы проходили, либо сейчас проходите, находитесь на той стадии, которую я описал, и вас не устраивает ситуация, которая есть, попробуйте применить этот принцип, и вы посмотрите, как изменится ваш доход в конечном итоге. С вами был Алексей Федорцов. До новых видео.